Есть два сценария. Положительный, то есть ужасный, и отрицательный, то есть совершенно ужасный. Вот так. Значит, сначала скажу о просто таком, ну, таком не очень ужасном, но ужасном сценарии. Вот. Он связан со следующим. Это сценарий, при котором группа там военных предпринимателей, крупных, то есть олигархов, и там, может быть, несколько гражданских чиновников, аккуратно смещает Путина каким-то образом. После этого они получают наслед... чудовищное наследство, они сидят долго под санкциями, но они получают счастливую возможность как бы слегка, медленно, да, учитывая всю специфику этого общества, двигаться во всяком случае в направлении ни в коем случае, конечно, не демократизации, но хотя бы нормализации того авторитаризма, который сейчас есть в России. А, а куда Путин-то денется, вот я не понимаю. Я думаю, что, ну, как Мубарак, ничего страшного, мы знаем примеры. То есть это не что-то такое чудесное. То есть есть пример Мубарака, когда, так сказать, власть передается высшему военному совету, человек отъезжает на дачу и живет. Ну, конечно, uh -huh. может смениться там. Гражданское правительство придет после этих военных, посадит его в тюрьму на год, может быть, а может и не посадит, может быть, он отсудится, значит, Мубарака посадили, но это вопрос как бы случайности, адвокаты плохо защищали, защищали бы лучше бы, он даже год не сидел, а он вышел потом еще жил спокойно, передав власть, то есть... Я не, вижу, я не вижу проблемы в том, чтобы, так сказать, люди не собрались и просто аккуратно, как Хрущева, не перевели Путина в Завидова, так сказать, под охраной, да, с книгами, телевизором, ну, без телефона, вот и все. Значит, но при этом с водными лыжами. После этого, значит, как бы будет некоторое время крайне благополучный у нас, так сказать, военная хунта и жены офицеров и генералов обеспокоенные необходимостью развития добра в нашем обществе, восстановят нам фонд «Подари жизнь», значит новое литературное обозрение закрытое, новую газету и многое другое, потому что им нужен театр, балет, они жены офицеров, и насилие как бы такое непрерывное вовсе им не очень нравится. Они тоже сторонницы малых дел, чтобы кошечки, собачки, собачечки. И вот с этого начнется восстановление России.